Сегодня оперируем пациентку с искривлением носовой перегородки, основные жалобы которой головная боль. При обследовании обнаружена киста левой гоморовой пазухи, гипоплазия левой гоморовой пазухи и воспаление в правой гоморовой пазухи, где мы будем делать расширение соуси. А, пазухи... а это компьютерная томография придаточных пазух носа данной пациентки. С левой стороны мы видим гипоплазированную Гайморову пазуху, по-другому еще называют немой синус, искривление носовой перегородки в костном и хрящевом отделе, а также признаки воспаления справа, а также отсутствие естественного соустья, как справа, так и слева. Кисту после того, как удалим искривленный участок носовой перегородки, вот он, который блокирует выход из гайморовой пазухи гипертрофированная средняя носовая раковина для сравнения правая половина носа вот нормальная носовая раковина вот нормальная средняя носовая раковина но здесь тоже будет производиться ревизия пазухи это слизь здесь видите носовая перегородка достаточно ровная а здесь при всем, потому что нос выраженных деформации не имеет, здесь выраженный гребень в костном в хрящевом и костном отделе. Из анатономической структуры, это нижняя носовая раковина, средняя носовая раковина, вот как раз а, носовая перегородка, и область клапана носа, здесь тоже придется немножко поработать, убрать скривенный участок, дабы воздух заходил беспрепятственно. Планируется выполнить эндоскопическую, Синкотонию с двух сторон, септопластику, вазотонию.